Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня мы побеседуем о навыках. Меня зовут Радагаст. Неделю назад Роберт Донахью игродел известный такими играми, как Дух Эпохи и Дрезденские Досье, разразился потоком твитов, который расползся как минимум на 100, а то и на 200 кусков с ответами коллег и его возражениями. Я считаю, что его наблюдения достойны изучения, но такая их подача, а также бусурманский язык изложения могут отпугнуть слишком многих. Поэтому сегодня я взял на себя задачу поднять эту тему своими силами с использованием всех тезисов Донахи. Таким образом, почти все, о чем будет сказано в этом выпуске, идет в основном от него, хотя по счастливому совпадению я с очень многими из его установок полностью согласен. Для улучшения усваиваемости этих тезисов я их организовал и отсортировал несколько менее сумбурно, чем было у Роберта. Надеюсь, он на это не обидится, ну и примеры буду иногда давать свои, более близкие к сердцу. Ссылка на первый твит, его цепочки будет в описании видео. Всем известно, что существуют системы, состоящие чуть менее чем полностью из списков навыков. Ну, навыков, умений, черт, особенностей, еще каких-то параметров, отличающихся от основных, растущих обычно более быстро и моделирующих какие-то области компетенции персонажа. В других же системах таких списков нет, и все ограничивается короткой фразой автора игры о том, что такие штуки есть, и их нужно выдумывать самому. За примером далеко ходить не будем. Вот здесь у меня есть совсем недавно вышедшая основная книга правил системы «Путиискатель». Здесь есть отдельная четвертая глава, которая так и называется «Навыки». И в ней на 77, нет, на 97-й странице есть почти на целую страницу таблица. Вот левый столбик этой таблицы, он включает такие штуки, как Акробатика, блеф, верховая езда, внимание, выживание, запугивание, знание такое, знание сякое, изворотливость, колдовство, лазание и так далее. Э, список вызывает, честно скажем, больше вопросов, чем дает ответов. Ну, слово «лазание» мне никогда не нравилось. Слишком уж оно лазанью напоминает, а я не люблю, когда мои игроки на меня голодными глазами пялятся вместо того, чтобы кубики кидать. Но что такое исполнение? Что такое внимание? что подразумевается точно под верховой ездой. Если вас это тоже смущает, или, или если вы хотите научиться делать такие таблицы и такие тексты более понятными для игроков, слушайте дальше. Итак, самый первый инструмент всегда толкает игродело на то, чтобы включить в этот список все, что только возможно. Такой порыв безоговорочно ведет к провалу. Сколько бы строчек в таблицу вы ни включили, Сколько бы страниц вы не исписали, сколько бы томов не напомнили этим списком, всегда найдется что-нибудь еще, что можно было бы туда включить, но чего вы на тот момент не вспомнили. А если мы заранее знаем, что не получится, зачем пробовать? Способ номер два. Это, раз уж нельзя включить все, давайте запишем самое нужное, самое крутое, самое веселое, самое подходящее для нашей игры. Здесь есть две проблемы. Во-первых. Целевая аудитория не всегда досконально известна и изучена. Скажем, несколько лет назад начало подниматься движение возрождения старой школы, которое никто заранее не предвидел и никаких бизнес-планов про него не писал. Сейчас про это есть уйма многословных лекций, захотите, найдете без проблем и без моей помощи. Но если так вот отбросим глубокие экскурсы просто между нами и по чесноку, то все очень просто. Поколение людей, игравших в юношестве по классическим подземельям и драконам, выросло. И вошло в тот возраст, когда работа уже есть, дети есть, деньги есть, что тоже немаловажно. Их потянуло заняться чем-то веселым, чем-то чисто для души. И они попытались вернуться в хобби и обнаружили там сто пятьсот классов и несколько э, десятков или сотен книг правил к ним. И у них случился когнитивный диссонанс. И оказалось, что целевая для ДНД аудитория вот сейчас, это не только нынешние подростки, но и вот эти вот странные люди, которым попал, под полтинник где-то... Их много, у них куча денег, но они не хотят считать десятки фолиантов ради создания персонажа. Они хотят буклетик и сразу в путь. Далеко не все фирмы оперативно научились делать продукты с оглядкой и на эту группу тоже. Но ладно, это я отвлекаюсь. Значит, первая проблема это незнание целевой аудитории. Вторая называется красивым термином парадокс мушкетера. Надо будет статью написать. Представьте себе, что у нас есть игра про мушкетера. Подвески, там всякие кардинал решерьё, Людовик с номером. Что нам делать с навыком фехтования? Можно дать его каждому персонажу. Но тогда зачем он вообще нужен? Можно не давать никому. Что уже лучше, если вы помните выпуск про волшебное число 0. Но это как-то скучно. И самое главное, вы упускаете возможность лишний раз упомянуть в, правилам, в правилах о том, что для игры важно. Можно дать его как бы почти всем, но кому-то из допущенных все-таки им не дать. Констанция, Констанция, Констанция. И можно наконец взять все, да поделить. И получится десяток навыков вроде выпада, репосты, блефа и так далее. Шутка в том, что такое деление провоцирует некомпетентность. Выбирая что-то одно, игрок вынужден будет обойти что-то другое. А какой же тогда получится мушкетер, если блефовать он может, а выпады это вот только к корпусу. Следующий метод это делать список с заигровым столом, уже на этапе создания персонажа, а не написания игры. Это очень смелый ход, и хотя я лично им пользовался в некоторых из собственных игр, у него есть как достоинство, ну хотя бы сокращение объема соответствующей главы, так и недостаток. Недостаток первый – это блокирование игроков. Игрок вот только пришел, он собрался расслабиться, сел и собрался получать удовольствие, а мы ему тут хопа и чистый лист под нос. Пиши, ему! Многих на таком просто заклинит. И они задумываются слишком глубоко и слишком надолго. Можно, конечно, в правилах сразу написать, что если у вас не получается выдумывать свои навыки, то вы просто унылое чмо без фантазии. Но начинать с этого игру, ну, как-то, по крайней мере, невежливо. По возможности избегайте этого. Вторая проблема – это широта навыков. Вот, скажем, справились вы с проблемой чистого листа, сидите все за столом и навыки пишите. И все хорошо. Но потом оказывается, что игрок Вася написал двуручный меч. Хороший навык – хороший. А Петя написал навык солдат. Хороший навык – да тоже, в общем-то, неплохой. Но получается, что Петя может… И мечом помахать, и из лука жахнуть, и на коне поскакать, и в разведку сходить. А Вася может только две вещи. Он может махать мечом и может тихо ненавидеть пить. Еще одна проблема здесь, это совместимость. Если у вас есть список из пяти, 10 или даже сотни навыков, вы каждый из них можете отдельно потестировать и точно сделать так, чтобы они не мешали остальным частям системы и хорошо всюду входить. Если этот кусок будут допиливать игроки сами, по мере создания персонажей, то как то, что они выдумывают, сыграется с другими кусками системы, никто заранее не знает. Наконец, четвертый метод. Делать как получается и сильно не заморачиваться. Так сделано и в Пути Искателей, и в Подземельях и Драконах, и в любой давно существующей системе, куда каждый навык включен потому, что он был включен в прошлую версию правил, или наоборот не был включен, и кому-то это там не понравилось. Именно поэтому, скажем, вот по терминологии э, пути искателя, э, как они это называют? проницательность и э, внимание – это два навыка. Не один, не три, не пять, а два. Но по большому счету, в общем-то, какая разница? ДНД – это игра не про навыки, а про монстров и про магию. И исправление такого рода любому мастеру более чем по силам. Вторая часть тезиса в Донахе касается того, для чего навыки все-таки нужны. То есть, зачем с ними вообще затеваться. Потому что иначе, как бы, и тут плохо, и там плохо, да выкиньте уже эти навыки и забудьте. Во-первых, навыки показывают, о чем игра. И вызовы какого типа могут там быть. Точнее, даже не так. То, что навык помогает решить какой-то вопрос, то, как мы с ним кидаем кубики, это дело десятое. Более важно, что область, которую покрывает этот навык, она может дать нам проблемы разного плана из-за неудачного использования этого навыка. Дизайнеры как бы показывают нам, не будешь двигаться скрытно, тебя найдут монстры и покусают. Не будешь знать, как найти пропитание в лесу, будешь ходить голодным. Есть старая шутка о том, что в ДНД никто не падал из седла, пока не был введен навык верховой езды. Но это действительно так. И в седле держались, и по карманам шмонали, и тихо, незаметно ходили по подземельям, пока не вышло дополнение Гайгекса с классом ВОР и его эксклюзивными навыками. Шмонание по карманам, хождение тихое и так далее. И тогда это стало только единственным навыком ВОРа, а все остальные уже не могли это делать. Потому что в правилах В общем, здесь все, конечно, так, и дизайнеры действительно могут нам много чего навыками показать. Однако многие игроделы больны симуляционитом. Это тяжелое заболевание, заставляющее их мешать в одном списке то, что будет вести к хорошим ходам за столом, с тем, что просто должно моделировать мир, потому что должно. Симуляционит – это тяжелая болезнь, очень трудно лечиться. Во-вторых, навыки задают ограничения, потому что они указывают, что дано не каждому. Не знаешь урочего языка – все, никак с орками отношения не построить. Не умеешь ловушки искать – ну, не найдешь. Играть хорошим знатоком ловушек, хорошим крутым кузнецом или воином с хорошим владением э, топором – игромеханически выгодно. Система за это вам скажет спасибо. Далее. Навыки задают различие между персонажами в рамках той же партии или той же компании. Это на самом деле, именно это было главной причиной ввода навыков в продвинутых подземельях и драконах. Один дворф пятого уровня, или там дворф-воин пятого уровня с силой 12, и другой дворф пятого уровня с силой 12, они начинают внезапно сильно отличаться, если у одного из них есть чтение следов, а у другого нет. Зато у другого есть починка, а у того нет. Ну и... Есть еще, конечно, навыковые системы, в которых это совершенно очевидно, потому что именно это и есть различие между персонажами. Классов-то нет. Иногда есть архетипы, но классов В-четвертых, навыки позволяют или даже подталкивают игроков рассказать другим сидящим за тем же столом о том, чего им хочется и чего они от игры ожидают. Все эти вопросы о том, есть ли какой-то особый навык в таблице или мучение о том, что выбрать из этой таблицы. Хороший мастер слушает, затаив дыхание, потому что через эти вопросы, они а через желудок, лежит путь к сердцу игрока. Ну и в пятых, навык может быть особой такой заплаткой, стягивающей несколько подсистем воедино. Это всякие навыки магии или псионики, открывающие доступ к целой отдельной экономике, ячеек, очков и чего бы то ни было. Это навыки распознавания заклинаний или концентрации, без которых и маг, не маг и так далее. Хорошего в, этого, хорошего в этом ничего нет, но жизнь иногда заставляет. Хорошо. Так что же, собственно, делать с этими списками и таблицами навыков? Донахью дает нам несколько очень хороших советов на это. Главный совет – сокращать их. Чем меньше их, тем лучше. И все. Все, что можно выкинуть, не сильно жалея, нужно выкинуть. Это вообще универсальнейший совет. В готовом ролевом продукте, модули, сеттинги, системе, все равно. В готовом продукте каждую деталь должно быть жалко до слез. Если вы можете что-то вычеркнуть и при этом не заплакать, делайте. Второе чаще задавайте себе вопрос, что будет, если никто в партии этот навык не возьмет? Если ничего не будет, да вычеркните вы его и забудьте раз и навсегда. Если никто не возьмет этот навык и будет катастрофа, то на кой фиг вы даете такой выбор? Мы в настольные игры не для того играем, чтобы иметь возможность все запороть еще на самом этапе создания персонажа. Следующее. Думайте хорошо, нужен ли уровень владению навыком. Помните про волшебные числа в геймдизайне. Единичка настолько же волшебна, как нолик. И если между дварфой с, починком, с починкой 1 и дварфом с починкой 2 разницы особой нет, то не нужны эти циферки. Прощайтесь с ними и делайте просто починку. Есть-нет. Четвертое. Если персонаж вырос в каком-то навыке, стал ли он круче вообще, абстрактно, вот как персонаж? Если мы играем во что-то героическое, с ожидаемым ростом и развитием персонажа, но рост в каких-то навыках не вдохновляет игроков совершенно. Это болезненный симптом. И с ним надо бороться. Ну, скажем, сливая несколько э, навыков в один. И добавляя какие-то способности или еще что-то. Методов много. Пятое. Отдаете ли вы себе отчет в том, как использовать данный навык за столом? Можете ли вы выдумать вот так сходу пять идущих одна за другой сцен о задачах, решаемых именно этим навыком, так, чтобы оно не выродилось в рутину и было свежо, весело, развлекательно и брутально. Можете? Хорошо. Не можете? Работайте. Над собой, над системой, над навыком. Работайте. И шестой совет. Довольно любопытный, на мой взгляд. Это целый метод обкатки системы навыков. Для начала мы... Возьмем и сделаем вот минимальный список, чтобы подходил под все сказанное выше. Чтобы каждый навык задавал ограничения, описывал вызовы, выпячивал различия, позволял самовыражение и так далее. Сделаем его минимальным. Потом начнем тестировать. Просто сядем и станем играть. Возьмем живых людей и поехали. Спустя нескольких сессий мы поглядим на нескольких разных персонажей с одинаково большим акцентом на каком-то одном навыке. И попытаемся выяснить, в чем они схожи и чем они отличаются. Из этого мы делаем выводы, раздаем им плюсы-минусы, чтобы показать, чем, где отличия лежат. И допиливаем, если надо, систему. Если не надо, все хорошо. Вот и все. После такой деконструкции мы видим, что завязывание шнурков, использование веревок и гончарное дело, это не обязательно плохие навыки. Просто не должно быть места в системе, которая не предназначена для игры, не дающий вызовы этим навыкам. Против того, что на гончарном деле нельзя сделать популярной игры, у нас есть очень весомый аргумент. Майнкрафт. Итак, подведем итоги. Создавая список навыков, вас может потянуть, носовать туда все, что найдете. Или вставить туда только самое топовое. Или дать игрокам составить список самим. Или плюнуть и решить, что и так сойдет. У каждого метода свои плюсы, минусы и подводные камни. Фиксируя навыки, надо помнить, что они задают ограничения, они показывают вызовы, которые сыграют потом за столом, они подчеркивают различия между персонажами в рамках одного контекста, они позволяют игрокам открыто рассказать о желаниях и ожиданиях от игры, и они играют роль игромеханических заплат. В итоге навыков надо как можно меньше, но чтобы каждый из них цвел и сиял, надо избегать никому не нужных, или наоборот, нужных всем навыков. Надо добавлять уровни владения, если, если они обязательно нужны. Нужно связывать рост в навыках с ростом персонажа как такового. Нужно заранее думать, как навыки будут играть за столом. И обязательно, как и все остальное, навыки нужно тестировать. Спасибо Роберту Донахью за его тезисы. Вам за внимание. Меня зовут Радагаст Если понравился, если понравилось, увидимся еще. Полезных вам навыков, да побольше и хорошей масленицы. С праздником, а раз 8 марта совпало с масленицей, пойду делать длины.